На площадке Казанского университета успешно завершилось заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по экономической модернизации и технологическому развитию России. Данное мероприятие посетили представители ответственных министерств и ведомств. Тема встречи затронула ближайшее будущее новейших проектов молодых ученых и востребованность на рынке труда. Я вот сегодня посетил Разные образовательные учреждения здесь в Татарстане посетил сначала it лицей, где занимаются ребята, которые действительно так вот, предметно интересуются новыми технологиями, которые естественно готовятся к научному будущему, познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете, в рамках института фундаментальной медицины и биологии.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 Тема была очень важная – это студенческое предпринимательство. Как сделать так, чтобы в наших вузах талантливые молодые ребята могли создавать свой бизнес, могли делать его в каком-то смысле и в стенах родного университета, чтобы это не вызывало каких-то проблем с законодательством. И предложения, которые здесь звучали, и по... В новативной базе упрощения и по охранности индивидуальной собственности, и по привлечению бизнеса, ка в комфорте это все сделать. То есть это уже это практически, в общем-то, решение ну, части вопроса, скажем так. В преддверии официальной части у премьер-министра Российской Федерации состоялся диалог с молодыми учеными КФУ. Как говорится, с глазу на глаз. На самом деле. Я думаю, это правильное было решение создать крупный университет. Так просто нужно Совершенно верно. Крупный именно классический университет, при том, что и раньше Казанский университет был большой, известный на всю страну. Но теперь он такого уже, можно считать, мирового уровня. Проекты, в которых принимают участие студенты, могут быть представлены на различных промышленных и инвестиционных выставках. Но, к сожалению, по большей части такие поездки реализуются за счет участников. Вот, если делается под эгидами новой науки, там практически бесплатно и для студентов, и для научных сотрудников. А если это промышленные выставки, то там аренда каждого квадратного метра там дорого. достаточно дорого. И рассматривается это у нас ну, не то, что не как целевое, а как не очень эффективное использование финансовых ресурсов Понятно. разными проверяющими структурами. Понятно, да. Вот это, это справедливо. Значит, нужно все-таки договариваться с фирмами-работодателями которые способны иногда такие расходы на себя принять. Но если это в чистом виде пока еще экспериментальная какая-то стадия, ну или в общем, пока нет фирмы партнерской, давайте подумаем, каким образом упростить оформление такого рода командировок, естественно, на усмотрение ректората и ректора, потому что, опять же, нельзя весь бюджет университета на такие цели расходовать, Дмитрий Медведев подчеркнул, что позитивно оценивает накопленный университетом опыт и в поддержку молодых инноваторов, заявил о необходимости реализации пилотной программы студенческого предпринимательства, на которую с бюджета будет выделено 30 миллионов рублей. Общая задача, конечно, чтобы эти инвестиции работали в интересах всего общества, чтобы результаты интеллектуального труда были доступны не только специалистам, но и превращались в экономически оправданные проекты, там где это возможно, конечно. После проведения официального заседания президиума представители ответственных министерств не стали скрывать впечатления от увиденного. Вы знаете, я думаю, что мне повезло, и вот в те годы, когда я заканчивал школу здесь в Казани, и Казанский государственный тогда университет назывался, то как раз мне повезло оказаться в таких структурах, которые поддерживали подобного рода проекты. Федеральный университет, который был создан как федеральный в 2012 году, хотя имеющий огромную историю, да, он действительно один из передовых. И вот фо будут входить у самих пилотных проектов э, пилотных вузов, прошу, поще, которые будут осуществлять эту, эту задачу. Адель Шемилова, Линар Давлетяров, Максим Матвеев, Алмаз Хазеев, Универ Ньюс.